новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Да пиздит она, слушайте, у еще пор, еще никто за мои труды мне ни одной копейки не дал. Мне.